Для участия в данном розыгрыше вам потребуется досмотреть данное видео до конца, написать развернутый комментарий по теме видео, прожать лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали. Всем удачи в розыгрыше, погнали смотреть, как занимать топ-23 году Дола против складов. А сейчас все. Евгений, а я сейчас что делаю? Что я по-твоему, Евгений, сейчас делаю? Это был человек. Беги, беги, сынок. Беги, сынок, беги. Беги ради мамы и папы. Беги, сынок, беги. Сказал же, беги. Босс, здорово, брат. Он бегает. И справа снайпер еще. И справа еще снайпер. 嗯 Ну только не дрон, пожалуйста, молю, умоляю. Сфина, брать. Спасибо огромное за донат. Как же он вовремя? Я нифига ничего не слышал. Спасибо, кто закинул донат. Сейчас посмотрю. А, все. Хорошего стрима, братик. Спасибо большое, босс.